Эй, любители психотерапии, сегодня мы углубимся в тему двунаправленного любопытства. Это то же самое, что бисексуальность. Кто-то из ваших близких только что пришел, узнали об их сексуальной ориентации. Вы тоже задаетесь тем же вопросом? Двунаправленное любопытство – еще один менее известный термин в сексуальном спектре. Чтобы идентифицировать себя как двунаправленного любознательного, состоит в том, чтобы активно экспериментировать, или даже только начав, чтобы оценить ваши сексуальные предпочтения. Будучи бисексуалом, вы в этом убедились, что вы предпочитаете оба пола. Но подождите, если это предпочтение непоследовательно или мимолетно, тогда это может быть толчком к двунаправленному любопытству. Номер один. Прощупываю почву. Для некоторых людей ваша собственная сексуальная ориентация может быть неисследованной областью. Вы склонны интересоваться своими сексуальными предпочтениями. Например, вы можете быть заинтересованы в развитии отношений путем поиска для партнеров, которые могут быть необычными для вас. Короче говоря, вы исследуете самого себя, будучи открытым для экспериментов. Это поможет вам определить, являетесь ли вы бисексуалом или отождествлять себя с другой формой вообще о сексуальном влечении. Во-вторых, быть неуверенным. Являются ли ваши сексуальные предпочтения обычным явлением, или это всего лишь случайная мимолетная мысль? Основное различие между бисексуалами и би любопытно, что бисексуалы уже определили их личность и цель принимая во внимание, что двунаправленные люди могут не иметь у него еще не было достаточного опыта для того, чтобы прийти к какому-то выводу. Возможно, вы только начали изучать свои предпочтения. На определение своей сексуальной ориентации также можно повлиять другими факторами, например, рассмотрение чьей-то личности против их сексуальности. Номер три. Нужно время. Всегда хорошо обдумывать все медленно. Не каждый может сразу определить свою сексуальную ориентацию. Может показаться, что вы единственный, кто все еще не уверен. Вы можете почувствовать давление, чтобы прийти к какому-то выводу, как это уже сделали все вокруг вас. Однако вы обнаружите, что это процесс, который не нуждается в спешке. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, некоторые люди начинали сосредоточившись на определенном типе, который их привлекал. Затем они связались с ними в качестве исследования. Третьи могут искать общие интересы или профили, которые нужно выяснить. Номер четыре Ищу совета. Двунаправленное любопытство может привести к в двух разных видах чувств – либо чувствуй гордость, либо стыд. Постоянно колеблющийся выбор между предпочтениями может привести вас в замешательство. Ваше окружение также может сыграть свою роль в оказании на вас давления, особенно когда, похоже, ты единственный, кто проходит через это. Однако здесь нечего стыдиться. Для многих мужчин и женщин, обращающихся за помощью, сеансы терапии могут быть возможным способом, чтобы вернуть себе комфорт или уверенность в своей жизни. И номер пять. Быть самим собой. Также возможно, что человек не может быть бисексуалом после того, как я проявил двусмысленное любопытство. Результаты исследования свидетельствуют о том, что из-за наличия различных способов общения с другими людьми, некоторые могут даже в конечном итоге идентифицировать себя как пансексуалов. Независимо от того, к какому выводу вы придете, просто будь собой. Знали ли вы об этом термине раньше? Если да, то находите ли вы отклик с упомянутыми пунктами и примерами? через какую самую большую борьбу вы проходите. Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с вашими мыслями, опытом или предложениями. Если вы находите это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь этим с теми, кто там использует или подвергается к этим фразам. Не забудьте подписаться к Немиркину и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы получить больше новых видео. Как всегда, суперспасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.